Я вчера с одной бабой ужинул, знаешь, в лицо ей прям сказал, что словил стоять. Вот. А она в порадовалась. Красавица.